Приветствую уважаемых зрителей данного видео, решил записать э, инструкцию о том, как пользоваться сайтом, так как э, функционал довольно большой, таких сайтов редко встретишь, и соответственно у многих пользователей могут э, быть проблемы э, с пониманием того, как пользоваться функциями и какая функция для чего предназначена. Начнем с того, что на сайте интегрирована мини-социальная сеть плюс интерактивные курсы, где можно смотреть видео уроки, проходить онлайн-тесты. Курс «Арабский правила Письма и чтения находится в полном открытом доступе, то есть он доступен даже без регистрации. Однако для того, чтобы ощутить полный функционал, чтобы результаты у вас сохранялись, вам необходимо будет зарегистрироваться. И э, эти результаты будут отображаться в вашем личном кабинете. То есть результаты прохождения тестов и заданий. Курс разбит на э, разделы, всего четыре раздела, в каждом разделе по несколько уроков. Э, каждому разделу э, прилагается контрольный тест. Когда вы будете проходить данный тест, э, если вы зарегистрировались на сайте, у вас будут отображаться результаты того сколько вы баллов набрали за какое время какого числа и соответственно это будет у вас отображаться в ваших результатах в прогрессе обучения как все это работает лучше посмотреть непосредственно уже при входе в аккаунт после регистрации поэтому начнем с того что на сайте зарегистрируемся как это сделать я сейчас покажу в верхней части сайта есть кнопка Которая называется регистрация. Нажимаем на нее и во всплывающем окне появляется форма, которую необходимо заполнить при регистрации. Для того чтобы зарегистрироваться, вам необходимо указать логин. Давайте придумаем какой-нибудь логин. Я напишу, например, логин тест. E-mail укажу один из своих имейлов. E Имя, фамилию можно заполнять уже после регистрации. Здесь это не обязательно, поэтому можно оставить. И нужно придумать пароль. Любой пароль, который вам удобно запомнить и которым будет удобно пользоваться. Но если вы все же забудете пароль, его можно будет восстановить через вашу электронную почту. Давайте я сделаю какой-нибудь простой пароль для теста. Здесь есть также индикатор который отображает слабый пароль, средней э, силы, либо хороший, сильный пароль, который невозможно взломать. У меня он сейчас отображается слабый, потому что я создаю тестовую запись, я ее удалю после записи данного, данной инструкции, и поэтому мне нет смысла сейчас какой-то сложный пароль придумывать. Чтобы не ошибиться с набором символов в пароле, также предусмотрено два поля для ввода пароля, они должны совпадать, и если вы все ввели верно, то появится вот такое сообщение, что пароли совпадают. После чего можно нажать кнопку «Зарегистрироваться». Проходит регистрация, и на данный момент у нас отображается зеленым цветом сообщение, что регистрация завершена. И нужно проверить свой имейл. Имейл нужно э, проверять для того, чтобы перейти из него по ссылке для подтверждения вашего аккаунта. Это сделано с целью того, чтобы не регистрировались спам-боты. Итак, я зашел э, в свой электронный ящик, перешел по ссылке для подтверждения аккаунта и сразу же попал на, страницу, на свою личную страницу для вновь созданного аккаунта. Как вы видите, здесь имя отображается «Тест». Которое я задал при регистрации. Есть место для фотографии. Чтобы загрузить фотографию, необходимо в нижнем углу нажать стрелочку. Вот такую. Которая означает загрузку. Выбираем фотографию. Это может быть ваша личная фотография, которая будет аватаркой. Либо какая-нибудь фотография, которая вам нравится. Я загружу вот такую фотографию. Сразу же после загрузки у нас появляется сообщение, что аватар успешно загружен, всплывающее. И, соответственно, загруженная вами фотография отображается в окне. Кроме того, можно загрузить фотографию для фона шапки вашей личной страницы. Давайте. Процедура точно такая же. При необходимости фотографию можно обрезать при загрузке. То есть, когда вы выбрали фотографию, она подгружается в браузер и курсор ваш меняется на крестик. Если нажать левую клавишу и потянуть, то можно выбрать область, которая станет фоновой. Она будет видима. При необходимости ее также можно Путем перетаскивания за вот такие квадратики по бокам растянуть и как-то скорректировать. Затем нажать кнопку загрузить. Как мы видим, подгрузилось фоновое изображение для шапки вашей страницы. Единственный совет, чтобы это фоновое изображение было в темных тонах, потому что, как мы видим, имя отображается белым шрифтом. И также белым цветом отображаются уведомления, поэтому лучше всего они будут смотреться на э, изображении в темных тонах. И э, что мы видим в нашем личном кабинете? Прежде всего, первая вкладка, которая называется «Прогресс обучения». Именно эта вкладка взаимодействует с важнейшим функционалом сайта. Здесь э, отображаются ваши курсы, в. Э, Результаты ваших тестов и курсов, которые вы проходите. В данном случае на сайте добавлен один курс по арабскому алфавиту. В дальнейшем их будет число расти. Если мы нажмем на стрелочку, у нас отобразится обзор хода изучения курса. Но так как я только зарегистрировался, еще ничего не, не изучал, не проходил, то у меня, соответственно, 0% выполнено. И здесь вот поле... Не заполнено. По мере прохождения курса оно будет заполняться зеленым цветом, индикатором. Также будет список э, пройденных тестов и их результаты. Как это будет выглядеть, давайте посмотрим, э, как проходить тесты. Для этого переходим в курсы, выбираем необходимый курс и начинаем наше обучение с первого раздела. В данном разделе необходимо посмотреть уроки, их здесь 5 в первом разделе. Открываем первый урок. Вверху есть описание о важных, важной информации, которая содержится в уроке. Затем мы можем посмотреть урок, нажав на кнопку play. И чуть ниже, после урока, также мы можем пройти тест в форме игры с виртуальным помощником Али. Для этого нажмем на кнопку ⁇ Начать ⁇ Все диалоговые окна здесь кликабельны. Они воспроизводят звук на арабском языке. Кроме того, кроме того, у нас появляется перевод. Данные интерактивные окна предназначены для того, чтобы с самого начала привыкали к арабской речи и к арабскому письму. После нескольких фраз «Али» и некоторых замечаний к уроку, вы можете пройти тест. После прохождения урока вам необходимо нажать кнопку «Изучено». В таком случае урок отображаться будет у вас в прогрессе обучения как «Изученный», и вы перейдете к следующему, ко второму уроку. Здесь все работает аналогичным образом, не буду, поэтому не буду здесь э, на этом останавливаться, а вернусь к разделу, для этого можно нажать на кнопку вернуться к разделу и пройдем контрольный тест к разделу. Тест содержит различные вопросы, где-то нужно прослушать Какое-то слово, как оно звучит, или фразу, и выбрать из списка ниже соответствующую звучанию. Баса. Баса. Какие ответы я выбираю, я не буду показывать, для того, чтобы вы при прохождении курса не знали, а выполнили тест самостоятельно. О тех вопросах, где задействован функционал виртуальной арабской клавиатуры, нужно остановиться подробнее. Например, вам необходимо написать арабское слово или вставить букву на арабском шрифте, но у вас нет раскладки, арабской раскладки клавиатуры. Для этого можно воспользоваться виртуальной клавиатурой, которая встроена уже в сайт. Нажимаем на значок клавиатуры. Здесь мы можем выбрать буквы. Либо одну букву, либо несколько, тогда они э, будут с словом. Вот, например, слово араб. После того, как мы э, набрали необходимое слово или э, выбрали необходимую букву, ее нужно скопировать и вставить в поле для ответа. После чего нажимаем кнопку «Далее». И переходим к следующему вопросу. Отвечаем на него. И если это последний вопрос, появляется кнопка «Закончить тестирование». В данном случае у меня отображается, что я набрал 90 баллов из 90 возможных. То есть выполнил тест на 100%. Время теста 3 минуты 29 секунд. И далее можно нажать кнопку, чтобы продолжить тестирование, либо э, посмотреть ответы на вопросы. Если Это особенно полезная кнопка, если вы ошиблись в ответах и хотели бы посмотреть, в чем ваша ошибка. Но в данном случае у меня ошибок нет, поэтому все подсвечено зеленым цветом, правильные ответы. Если же у вас будет какой-либо ответ неправильный, то э, у вас появится красный. Ваш ответ подсветится красным, а зеленым будет отображаться тот, который правильный. Те э, варианты ответов, которые требуют пояснения для лучшего понимания вашей ошибки, они будут сопровождаться комментарием. Итак, мы изучили один урок из первого раздела и выполнили тест к первому разделу. Теперь посмотрим что у нас отображается в личном кабинете. Для того, чтобы перейти в личный кабинет, в верхней части сайта, в верхней панели, необходимо щелкнуть на вашу аватарку. Попадаем на личную страницу и смотрим результаты те теста. Как мы можем заметить, в списке появился тест, который мы только что выполнили. Контрольный тест к разделу 1 и э, количество набранных баллов в процентах так как все отвечено правильно отображается сто процентов число 21 июля 2016 года и время таким образом сколько бы много вы тестов не выполняли и даже один и тот же тест если несколько раз выполняете они здесь будут выводиться списком и в э, в конечном итоге, когда вы будете выполнять много тестов, какие-то из них вы сможете повторять заново, возвращаться к ним, исходя из того, сколько баллов набрано. То есть те, те тесты, где у вас знания хромали и вы их выполнили не совсем верно, к ним можно будет возвратиться и закрепить эти знания, повторить какие-то уроки, понять свои ошибки. И в довершение давайте рассмотрим остальные функции, которые э, предоставлены на сайте. Э, приватный чат, вкладка, э, открывает страницу, где вы вели переписку с другими пользователями сайта. Также вы сможете связаться со мной, для этого перейдите на мою страницу и э, в поле для сообщений можно написать и отправить какое-либо сообщение, вопрос, который вас интересует, если у вас таковые имеются, если возникнет какая-либо техническая проблема или вопрос по обучению, это все можно сделать через систему личных сообщений. Также можно общаться с друзьями, с другими пользователями. Вкладка «Закладки». Эта вкладка отображает все страницы, которые вы добавили в закладки. Например, если вы находитесь на какой-то странице, которая которую вы не хотели бы упустить из виду или потерять, и хотели бы вернуться к ней, к ее прочтению, то эту страницу также можно добавить в закладки. Например, диалог 1. Допустим, вы начали изучать этот диалог, затем э, вам необходимо было куда-то идти по делам, вы его не закончили изучать, и для того, чтобы не забыть, до конца его изучить, вернуться к нему и не забыть, где он находится на сайте, вы можете его добавить в закладки. Для этого нажмите кнопку, которая так и называется, в закладке и э, данная страница появится в ваших закладках. Затем, даже если вы находитесь на какой-либо другой странице сайта и хотели бы вернуться э, к той странице, которую вы добавили в закладке, для этого необходимо нажать в верхней э, строке сайта изображение закладки у вас откроется список с добавленными вами закладками, вот как у нас здесь диалог 1 и если мы перейдем по этой ссылке откроется та страница которую мы сохраняли в нашей закладке следующая вкладка вкладка публикации здесь отображаются все сделанные вами записи если вы самостоятельно какие-либо записи делали и размещали на сайте. Они будут выводиться здесь списком. Также связанная с данной вкладкой, вкладка «Опубликовать» как раз дает нам возможность публиковать свои статьи, заметки и так далее. Здесь есть встроенный визуальный редактор, который помогает нам сделать шрифт, того или иного размера жирным, курсивным, подчеркнутым и так далее выравнивать абзацы размещать записи можно в рубриках делюсь прошу совета или как мы учим арабский язык возможно вы предложите еще какую-либо рубрику пока что их только две также есть две вкладки которые предназначены для загрузки фотографий. это вкладка Галерея, где мы можем добавлять фотографии в нашу галерею и вкладка видео, куда можно сохранять видео с какого-либо видеохостинга, делиться этим видео с друзьями или сохранять просто себе на страничку, чтобы не потерять. последняя вкладка называется профиль и касается она настройки профиля. здесь мы можем изменить никнейм, можем добавить имя, фамилию, задать новый пароль. Написать немного о себе. Указать дату рождения, языки которыми вы владеете. Если вы, например, владеете и русским, и английским, то эти языки стоят подряд. Для того, чтобы выделить несколько языков, можно нажать клавишу Ctrl. Я, например, выберу английский, русский и э, пускай это будет фарси. Таким образом у меня появится три языка. Также есть э, поле e-mail для контакта. Обращаю внимание, что его не надо путать с, с обычным email. Вот данный e-mail, который в скобках написано обязательно, это тот e-mail, который вы указываете при регистрации и на который вам э, приходило системное сообщение для подтверждения. Данный email не виден для других пользователей. Никто, кроме вас... Его знать не может. E-mail для контакта предназначен э, для указания того имейла, e который будет публичным, если вы хотели бы, чтобы э, другие пользователи могли видеть э, ваш электронный ящик и э, что-либо вам писать. Также можно указать э, вашу ссылку на аккаунты ВКонтакте, в Инстаграм, Скайпе, Фейсбук, Твиттер или Google+. Кроме того, можно выбрать страну проживания. Я выберу Россия. Город необходимо указать письменно. Я напишу Москва. И в завершение также скажу о том, какие у нас индикаторы отображаются на сайте. В верхней панели отображается индикатор об уведомлениях, оповещениях. Это именно те оповещения, которые касаются личных сообщений, либо комментариев, ответов на ваши комментарии, либо э, комментарии к вашим публикациям. Э, в нижней панели отображаются количество добавленных закладок и всплывающий список с этими закладками, э, количество присланных вам сообщений и количество ответов на ваши комментарии или ответов э, на ваши статьи, то есть комментарии на ваши публикации. Пожалуй, на этом будем прощаться. Регистрируйтесь на сайте по арабски .ру, общайтесь с другими пользователями, проходите уроки и выполняйте тестовые задания.